А перед вами команда КВН Пим-бам-бом Эй, Куфу Поприветствую! Ладно, выступаем гостями, ничего страшного. Привет, Лига Кава! Привет! Ребята, Лига Кава, полуфинал. У кого что нового? Ради! Нет, его вообще-то девушки недавно отпустить. Блин, ну, я ж не знал. Ну, Ради! Ну прости! Ну прости! Все, все, все нормально, пацаны. Ребят, давайте не будем огромным, все-таки полуфинал Лиги Ка. мы. Можно сходим куда-нибудь вечером, отметим. О, нет, у меня с утра пары. У меня тоже в 10 пара А у меня нет пары? Эрик да, хорош! И вообще, мне кажется, по большей части это твоя вина. Вот я Юлия на день рождения восьмерку подарил. Да, но я хотела телефон, а не машину. Ты сказал, хочу белую восьмерку, надо будет уточнять. Мне вообще кажется, что ты меня плохо знаешь. Давай пройдем тест. Кто я по знаку зодиака? Козерог? А, я просто думал, с нет? Ну, Раиль, ну лучше что-нибудь смешное сказал. Но у меня есть песня. Песня про 28 октября. Нет, не надо слов. Не надо паники. Это был последний день без подштанников, Ради. там примерзло все. Роби хорош! Команда Квапи Бамбо! Папир! А все парни немножечко пошлые. Да не бред какой <святый> Давайте представим киллер, программист Слишком буквально. Случайно поле боя. А -а -а! Саня, брось меня! Как раз об этом я с тобой и хотел поговорить. Нет, понимаешь, мы с тобой слишком разные. Я еще не готов к этому. Саня, что с тобой? Я просто не умею по-другому бросать! самые опасные, но этого еще не видели татарских хакеров. Да, мы, это сделали? мы включили его. Все нормально, это антивирус. <а как свинья прям. <с shapes> Мои документы? Откуда у них твои документы? Я не знаю. <рек> Блин, не туда зашел. Ну, нажми на крестик. Я нажимать не буду. Эй, у нас ничего не выйдет. Зачем? Тут Wi-Fi с паролем. А как называется? The telecom Free. А, точно. А наверняка у каждого есть такой друг, который не понимает намеков. Проверь, застегнись. Че? У тебя там магазинчик открыл. Это какой магазинчик? Ну, ларек на распашку. А да, я, я тебя не понимаю. Ларечек закрыл. А, извините, а можно винсунок стоял себе? А на любой вечеринке есть такой человек, который планировал уйти, но залил. — Айдар? Ты еще здесь? — Айдар! А? — Все, братан, я пошел. — Айдар, все, давай, там все такси ждет. — Айдар, хорошая пара, все, давай, иди, иди, иди. — — Привет. — Привет. — Как дела? — Да потихонечку. — Как сам? — Тоже нормально. Как на работе? — Я да потихонечку на работе у тебя как? — Тоже все замечательно. Как семья? — Нормально, вот вы. первый класс пошел. Ничего себе, у а меня первый родился! — — Друзья, ну и в конце, как говорится, гостями хорошо, но в сезоне лучше. — Команда к вам -бом -бом. Спасибо! Чистые.